Так, ну, здесь мои контактные данные и теперь инсайты. Что я могу сказать? Я давно хотела попасть на это обучение. <с> Полезного и нового было для меня очень много. Пожалуй, каждый урок у меня происходило озарение а, некое. А, что, что важно? Наверное, никогда не задумывалась о KPI. Да? Ну, как для меня это что-то было, вот, ну, сколько человек прочитал, лайкнул, или зашло, или пришло на мероприятие, вот он показатель эффективности вы раскрыли глаза, <смех> не это показатель эффективности, а достигли мы той цели, которую перед собой ставили. Ну и еще раз бы хотелось повторить, правда, я там с написала, прошу прощения, с ошибками. Я всегда себе задавала вопрос, чтобы что, да, в любом, при любой работе, будь то подбор либо адаптация, но именно этот курс заставляет меня спрашивать еще чаще себя и своих коллег, зачем нам это надо. И что мы этим хотим. Ну и, конечно же, классическое, то, что вы любите внутренней коммуникации, это не информирование. Я, в принципе, всегда знала об этом. Может быть, я не оплачала это настолько глобально, но сейчас я знаю, как это донести до руководства. То есть, да, что именно благодаря этим инструментам мы можем менять те или иные модели поведения, добиваться от сотрудников каких-то вещей. Вот. Наверное, у меня все, мне кажется, я даже быстрее и торопилась. Спасибо вам большое за курс.